Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Сангейс» продолжает цикл передач о непознанном, об интересном, о загадочном. Итак, у нас в эфире Тера Инкогнита, с просто прекрасным, замечательным человеком, специалистом Борисом Увайдовым, который нам сегодня расскажет кучу всего интересного и познавательного про такую серьезную планету, наверное, главную в нашей Солнечной системе, о Солнце. Итак, Борис сегодня у нас в эфире, он любезно согласился выйти сегодня в эфир и рассказать нам эту интересную информацию, которая, собственно говоря, очень играет большую жизнь, роль в нашей жизни. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно сегодня с вами поговорить о теме, которая называется «Гелиотерапия или искусство исцеления» всяких болезней Солнца, так вот, если взять и посмотреть, насколько, насколько в настоящее время люди как бы заблудились и отклонились от истинного лечения, которое называется гелиотерапия, которая применялась практически во всех временах, еще в древних цивилизациях. Такие как древний Египет, Вавилон, Сирия, дальше Древняя Греция. Вот в Риме, в Риме, вот этих самых, как его во времена Спартака на аренах вот до того, как выпустить этих гладиаторов, они принимались солнечные ванны. И объяснение очень простое укрепляется весь организм, повышается энергия, иммунная система, мышцы становятся сильнее вот, для того, чтобы люди бились как бы, на смерть и чтобы была энергия биться. То есть, это полезно, это, как я понимаю, правильно? Это значит? полезно, да. Значит, с точки зрения физиологов, да, уже профессоров медицины современных, угу. когда солнце бьет на кожу, а расширяются капилляры. Кровь – это есть как бы медиатор между клетками, внутренними органами и всеми системами. Кровь – переносчик всех питательных веществ. Каких веществ? Жиры, белки, углеводы, минеральные соли, микроэлементы, макроэлементы, гормоны, электролиты. И вот представьте себе, Капилляр 7-8 микрон, свет очень тоненький, да, тонче, чем волосы. И да. как волосы. И вот представьте себе, вдруг вот все эти миллиарды капилляров расширяются, когда Солнце бьет на, на кожу, и а, клетка начинает питаться этой энергией. Мало того, что сама, сама солнечные лучи имеют колоссальное количество энергетического статуса. Вот. Нет ничего выше, чем солнечные лучи, когда бьют на кор. Вот. Поэтому все ученые, европейские, среднеазиатские ученые, они использовали солнечные лучи в различных в различных заболеваниях, включая туберкулез. Так вот, когда я работал в ну, в Ташкенте самая большая клиника Союза СССР на 400 коэ. Ого. Это дерматовенерологическая и урологическая клиника была. Да. Она построена после землетрясения. Вот. и мы применяли и солнечные лучи, то есть гелиотерапию, и искусственные солнечные лучи, это кварцевые лучи. Любые врачи, допустим, в России еще в 50-х, 60-х годах, 70-х годах э, и в физиотерапевтических поэклиниках, а также санаторно санаторных, курортных э, этих, лечебницах применяли гелиотерапию. Э, значит... Я хотел коснуться того, что вот в санаториях при лечении туберкулезов это было одно из самых прогрессивных видов лечения, которое давало практически отличный результат. И эти санатории были, значит, в горах, высоко в горах. Вот. И хочу отметить еще, что такой замечательный ученый, как Поль Брек, который болел туберкулезом, Вылечил себя, значит, ну, комбинированное лечение, включая гейертерапию, высоко в горах. А, Севастян Хнейп, великий лекарь, который вылечил а, крупнейшего миллионера того времени, а, Ротшильда. Ну и, и сейчас Ротшильда вообще, серьезно, а? ребята. Да, так вот, это первый да еще 100, 120 лет тому назад, по-моему, он заболел, значит, у него был и рак, у него была и Язва, там всякие болезни. Он дал объявление в газету, в Америке это было, или в Европе уже не помню. Рошель, Рошильды, по-моему, они жили в Европе. Так вот, никто не мог взяться, и никто не, не мог ничего ответить. И Ему и посоветовали уехать к Севасяну к Нейпу. Mm -hmm. Он был и священник, и лекарь. Вот. И он там лечебность устроил. Естественно, широко применял геотерапию. И значит, геотерапия, сочетание священия травмами и бодолечения, гидротерапии. Mm -hmm. Ротшильд полностью вылечился. То есть только благодаря солнышку и водичке? Как бы, то есть народным каким-то абсолютно простым вещам, да? Лекари всегда применяли комбинированные методы. Это лечение водой, лечение фитотерапии, это лечение травой, лечение солнцем называется гелиотерапия, и еще упражнение. И это в горах, понимаете, почему? Потому что, вот, допустим, в Лос-Анджелесе эпидемия раковых заболеваний вообще по во всей Америке. Почему? Потому что не хватает витамина D. Так вот, когда Солнце бьет на кожу, вырабатывается витамин D 80 процентов и витамин И e, во все жирорастворимые витамины они вырабатываются по действием солнечных лучей так нас создал Бог а вот скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью, просто я потом забуду. А вопрос важный. Вот э, ученые разделились на два лагеря. Одни говорят, что витамины искусственные это чрезвычайно полезно, вторые говорят, чрезвычайно вредно. А вот э, витамин D его же можно принимать, как я понимаю, и искусственно. Но э, кто-то говорит, да, кто-то нет. Ваше мнение как человека, который не понаслышке знает, как это все внутри у нас работает, как человека, который э, практикует не только нетрадиционную медицину, но и который разбирается вполне в традиционном. На медицине вот очень важно ваше мнение про витамины потому что многие люди они задают вот этот постоянный вопрос про витамины все-таки пить или не пить тот же витамин d вот молоко есть да с витамином d вот у нас в америке вы прекрасно знаете есть молоко с витамином d это как как вы к этому относитесь к такому Я... вот искусственному витаминизированию смотрите все искусственное это навязанная пропаганда вот так вот Искусственных витаминов в природе не существует. А я знал, я знал. Не существует. Это просто миф, понимаете, выдумка. Так что же делать? Значит, витамин, D. витамин D, значит, смотрите, если витамин D не вырабатывается, то иммунная система уже разбита. И ты никак человека не вылечишь. Значит, 20% люди должны знать, что витамин D находится жирной рыбе, да, в авокадо, во всех жирах, рыбий, жир, в вот. середке, значит, и во всех орехах, да, витамин Д. Вот, в семечках. Значит, вот смотрите, но только 20%, 80% значит, витамин Д находится, превращается из холестерола, по действием солнечных лучей, витамин D. Значит, вся эндокринная система не может работать правильно. Вот если не хватает витамина D, получается остеопороз. Это главная причина. И там не вырабатываются гормоны пара щитовидной железы. И поэтому кальций не усваивается. Тоннами принимается, и ничего не получится. А все искусственные витамины и гормоны, вот этот витамин D, это уже гормональный витамин, витамин D. Mm -hmm. Он mm -hmm. разрушает mm -hmm. почки. Mm -hmm. Вот так вот. И, естественно, человек, люди должны сознательно это знать. Но я хочу сказать, что каждый не должен принимать то, что я говорю на веру. Вот. Благодаря интернету он может сделать обследование, понимаете? Ну mm да. -hmm. И сам сделать заключение. Потому что много говорят, много пишут, много это и так далее. Но кому это выгодно? Ну, тем, кто их э, производит и продает. Это же бизнес. У них все деньги. Я нанимаю, допустим, ученого, какого-то да. университета, да, да. Рокфельдшинский институт. Плачу ему и говорю, напиши мне статьи, визит. Правильно. А себе искусственного витамина Д. Да. И все. В обмен на гонорар, конечно. Так это и работает? Но ну, на самом деле, э, ну, Солнце – это как электрический ток. Значит, ребенок не знает, что такое электрический ток, и он смело может взяться за электрические провода, и его может убить. Вот. Взрослый этого не сделает, потому что он понимает, что такое электрический ток. А вот так и Солнце. Да, солнце может разрушать, солнце может вредить, а также солнце можно восстанавливать здоровье. Значит, надо знать, когда принимать солнце, как принимать солнце и где принимать солнце. Вот так вот. То есть это целая наука, на самом деле, как брать солнечные ванны, и когда это полезно, а когда это вредно. Ведь солнце да. может быть не только полезным, оно ведь может не только лечить, но оно может и разрушать очень даже легко. Правильно? Я же говорю, что солнце так или Ну да. А обыватель, обыватель, или глупец, он ничего не понимает, а вот вся эта пропаганда основана на том, что солнце вредно, и все дети малокровны. Значит, Мои дети, да, вот они учились там и так далее, и так мозги, brainwash сделали, что они малокровные были много лет, и я не мог на них подействовать, они мне с пены доказывали, что Солнце вообще вредно. Они у вас тоже врачи, да, я понимаю, так, нет? Нет, мои дети не врачи. Но мне понадобилось очень много усилий, понимаете, когда человек брейнвош, ему очень трудно объяснить, это получается фанатизм уже. Ну да. Все говорят одно и то же, солнце вредно, солнце вредно, и получается, но ну, они принимают это как зачем. И сам от солнышко прячусь, я думаю, что это вот там радиация, все такое. Ну, а -а -а. очень же распространенный термин. Солнечная радиация разрушает вашу кровь. Знаете, вот везде Америка об этом говорит постоянно. Прячьтесь, прячьтесь. Особенно в Беларуси, Украине, там, Чернобыльская АЭС и все такое. Это был такой окейми труда. Это знаменитый человек, он не был врач. Как он пишет в своей биографии, вы, врачи хотели его залечить сердечными проблемами. И ну, высший профессор, он же известный человек, был, он работал, святая святыха Medical Food and Back Administration. Знаете, да? Да. Вот, и, естественно, он был известен. И он часто был, он бизнесмен сам был, он очень крупный бизнесмен. Так вот он, он понял, с кем он имеет дело, понимаете? Медицина вот, медицинный бизнес, да. Медицина не столько искусства и наука исцеления превратилась в бизнес. Ну да, к сожалению. Придумал бездушный бизнес. Да уж. Ну потому что цель-то не вылечить, а заработать. Вот, и поэтому, поэтому он, понимая это, уехал в Мексику, а там альтернативные книги. Я там работал 12 лет и своими глазами видел, как исцеляется рак, особенно рак кожи, и, и при том не, не на 3, на 5 лет, а, а навсегда. Ой, расскажите, пожалуйста, про это. Нашим уважаемым радиослушателям весьма это интересно. Вот я сейчас получаю э, смс э, от наших уважаемых радиослушателей. Кстати, я напомню тем, кто нас сейчас слышит, что у нас в прямом эфире на радиостанции Сангейтс гейтс Борис Увайдов, человек, который знает все или почти все про то, как функционирует наш организм и что для него полезно, а что вредно. А, Доктор нетрадиционных наук и еще куча всяких регалий, которые, пускай, Наш замечательный собеседник сам назовет А я сейчас назову телефон нашего прямого эфира 847-226-9956 Звоните нам, пожалуйста, в студию И задавайте замечательному нашему доктору Борису Вайду Свои вопросы Потому что человек очень одарен И всей своей жизнью доказал то, что человек может все И вылечиться в том числе Не прибегая к тяжелым каким-то там наркотикам, скальпелям Что природа создала все Правильно, Борис, я рассуждаю? Совершенно верно. А вообще, мы дети природы, вот смотрите, как компонсируют мозги людям. Древние греки жили по 150-200 лет, да? тяжело поверить. А вот спросите обувателя нашего, сколько жили там древние египтяне? 30-40 лет. И говорю, а куда ты это взял? Они дышали чистым воздухом. Есть первозданные продукты питания дышали чистейшим воздухом, и вдруг умерли 30 лет. А вот мы своей цивилизацией вот, продлили жизнь на 70-80 лет, но какое качество жизни это первое? Второе, переполненные больницы везде, везде рак, рак, рак, эпидемия рака. Так я ему говорю, жители Хадзе до сих пор живут по 120 лет. И жители Велкобанов живут по 120 лет, вот. это, это уже факты. То есть ученые едут туда и наблюдают, как они живут, чем они питаются, чем они дышат, какой образ жизни. Понимаете? Вот. Так они ничем не болеют, у них нет врачей, работают только травматологи. Так вот люди умирали от ран, потому что воевали, были войны. Понимаете, да, как можно, можно манипулировать, манипулировать статистикой? Борис, у нас поступил звонок, смс от Веры Страусовой из Израиля, она спрашивает, а вот как можно победить рак и вообще что такое рак не с точки зрения научной медицины, а с точки зрения вот нетрадиционной медицины и какие есть основные способы для того, чтобы им, скажем так, не заболеть, то есть как бы предболезненная ситуация, как это можно остановить или предупредить? Значит, был такой ученый, Павел Арион, он написал 12 книг. Это международный ученый, профессор в на и У меня все книги его есть, я перечитал, это был гениальный человек. Вот, он умер уже. Так вот, я хочу еще сказать. Он написал при Никсоне, когда э, да, Никсон давал много миллионов долларов, чтобы остановить рак. Он написал ему письмо во времена Никсона. <свят> да, да, да. что зачем вы тратите столько миллионов долларов э, на научно-сельские разработки и так далее. Уже известно, давно научно доказано. И <свят> он там приводит 50-60 причин, почему э, развивается этот рак, почему такое эпидемия и так далее. Он говорит, не надо... И говорю, Но я потратил там 22 цента, вот, написал там все с 50-60 причин, которые вызывают угу. рак. И отправил ему письмо. И что же там были за причины, что же там было в письме? Вот, вот я, я вот, работаю 12 лет, сейчас со всеми и... знаменитостями и Европы, и Америки, и Канады. Угу. И я секрет забрал оттуда. Вот так вот. Вот, вот так, так вот. Я единственный русский, русский врач, врач который, который собрал все эти секреты и написал пять книг, одна из них победа над раком. Вот там и все можно прочитать. Как не заболеть раком, а если заболел, как вылечить раком? Без единой таблетки. Mm -hmm. То есть, Борис, вы у нас такой единственный э, русский врач, который э, действительно, в принципе, разобрался в моменте э, такой болезни страшной, как... Рак, как раковая опухоль, и вы нашли, в принципе, Панацею, правильно? Как я понимаю? Да, да. Этот не можно прочитать и и на, на русском, и на, английском. на английском. Она, Она продается на Амазоне. А. Давайте еще раз делаем анонс. Книжечка называется Как победить рак, правильно? Победа над Победа над драком, Борис Увайдов. Запомните, пожалуйста, уважаемые друзья. Победа над раком, Борис Увайдов. Книжку можно приобрести в Амазоне в сети Интернет. Да, там у меня псевдоним. А, ну, тогда скажите, что, чтобы люди, люди знали. Рафаэл Ферраро. Рафаэл Ферраро. Хорошо. Итак, уважаемые друзья, кому это интересно, пожалуйста, приобретаем книжечку. Вот, а мы дальше. Разговариваем с уважаемым врачом, профессором Борисом Увайдовым, человеком, который знает все или почти все про как традиционную, так и нетрадиционную медицину. Радиостанция «Сангейтс» ведет программу Владимир Гершанов. Еще раз напоминаю вам, телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Итак, Борис, продолжим. Скажите, пожалуйста, вот как же правильно принимать солнечные ванны? Вот люди сейчас ездят часто отдыхать как раз сезон скоро вообще будет бархатный сезон и начнется и в россии там начнется египет турция а в америке это флорида да и вообще сейчас вот у нас например даже на мичигане уже хорошая погода уже можно загорать и очень многие люди ездят загорают как же правильно загорать что же нужно делать чтобы эти солнечные ванны были полезны они а навредили нашей коже и не дай бог нашему здоровью в плане каких-то раковых не дай бог опухолей Значит, Значит, есть такая замечательная книга «Миссин Лик», написал доктор Гокман. Он вот именно ездил туда с жителями Ханза и наблюдал много лет. Он с женой там жил, которая живет по 120 лет. У них совершенно другая диета, и они никакого масла не принимают вообще. Мас... Прости, да. Масло? это яд настоящий Само масло, если правильно его отжать, положив в тёмный сосуд, представляет как целебную ценность, так, как лекарство. Но современное масло, которое делается совершенно по-другому, афрогенистой полностью, и уничтожает при значит, пастеризации все необходимые живые витамины, микро-макроэлементы, вот, представляет уже яд, потому что он пропускается дважды через химические элементы. Вот и вот, вот, вот эти все растительные, растительные масла, которые продаются, которые продаются, когда принимаются внутрь с пищей, создается таксистериен, да, просто гладин, который да, в большом да, количестве да, вырабатывается да, в организме да, под действием да, солнечных лучей, да, уже да, значит, это уже да, создает биохимическую да, реакцию, да, которая да, создает о, ужас. Иными словами, вы не рекомендуете принимать в пищу масло, которое, скажем, очищенное, и вот такое оно все красивое в бутылке продается. Ну, то есть, производственным путем масла вы не рекомендуете принимать в пищу, правильно? Да, то есть, даже, даже если это не противничено, ее так. следует принимать в пищу вообще. Не следует? Не, не следует, потому что даже есть целенные масла, которые и нужно принимать между едой или отдельно, отдельно от еды, ну, ну, в зависимости от, от проблем. проблем. Mm -hmm. вот, вот, горчичное, горчичное масло, конопляное масло, не новое масло, линяное да, масло. А да это, это целебное масло. А оливковое? Оливковое масло смотря где, вот арабские, ну, оно такое зеленое. Такое Любое зеленое, масло, когда значит выдавливается, выдавливается да, вот это вот оливье, выдавливается. Сразу нужно класть в, в темную сосуд, а чтобы почему? не было окислять. Потому что когда окисляется масло, оно про, получается проборка. Горькая. Угу. Это же, чтобы горесть убрать, они не пропускают через химические фильтры, Понятно. Которые являются раком. раковым образованием. Так, так вот. вот есть хорошие масла, так, оливковые так и так далее, далее, все равно они не должны готовиться и не, не должны, должны принимать. Так, так вот, вот, когда солнце, солнце бьет на кожу, кожу вот, допустим, вы съели да, что-то с, с маслом, так. у вас так. уже придраковывается состояние. Там, Там получается биохимическая, биохимическая реакция, которая вырабатывает вот, вот этот вот токсичный элемент. И, И когда солнце, солнце бьет, оно обжигает, получается, получается как, как бы краснота, красная красота, кожа. Да, да. Вот, вот это нет. предраковое состояние, это, это может давать последствия рака кожи. Если, Если этого не будет состояния, никогда рака кожи, кожи не будет. Иными словами, да, вот дайте четкую конкретную рекомендацию. То есть, вот я вот хочу пойти и позагорать на пляже. То есть, что мне для этого нужно сделать? То есть, использовать ли мне крема какие-то? Или просто не, не есть салат с маслом? Или... Смотрите, вот, смотрите, что, как, смотрите, в, да. Во второй книге э, mm -hmm. «Восстань, проснись mm -hmm. и, и озаробись» вот. там я пишу о, о том вот, технику, вот, как, как применять геотерапию и солнечные лучи. лучи. И, и это, это надо очень осторожно. Современный, Современный человек сразу не может, загорать, не может пойти загорать, он отравлен. Так вот, да, смотрите, смотрите солнечные, лучи солнечные лучи не дают рак. Солнечные лучи, когда вы обучаетесь, вы обучаетесь ускоряют выявление рака из крови, из крови на коже. То есть, есть предраковое состояние, состояние, когда раковые клетки уже, уже, уже находятся в крови. Угу. Вот, в каком проценте, у каждого по-разному. Так, так вот, вот солнце, солнце быстрее выявляет рак. Не Солнце, солнце – причина рака, рака, а отравленный человек рак, а, вот, вот этими, этими ядами и токсинами, и которые идут в него через кожу, да. через воздух, да. через, через, через воду, воду через воду, вот, вот эти токсичные продукты, продукты которые он, он, он потребляет. Фастфуд, да, да? Вот, вот эти так. сосиски, колбасы, и, и современный, современный человек, э, ну, как сказал профессор Столесников, за 40 лет у него половина веса уже ядов, там. Ужас какой. Уже, уже переполнены этими гноем и отравами. И когда солнце бьет, уже природовое состояние есть. И это выявляется прямо быстрее. Вот, вот и все. Так а что же делать? Вот конкретную рекомендацию какую-то нашему уважаемым радиослушателю, Борис. Выпишите, как врач, со стажем. Как девочкам загорать вообще на пляже? Они же боятся теперь будут этого солнца, они же теперь будут бояться вот этих красных пятен. Что бы посоветовали? Так вот, прежде всего, нужно очистить организм слабительно. Есть разные категории слабительные по весу. По состоянию здоровья я выписываю в зависимости от того, что вижу. Да? От касторового масла до коры, крушины, там жостер есть, есть значит, солодка, разные есть виды слабительного. Так вот, сначала надо прочистить кишечник и желудок. А вот. с сок можно использовать, например? Соки, да, можно использовать только свежевыжатые, не то, что вот продают. А консервированный что... нет? Нельзя сливового сок использовать? Вот продается специально медицинский консервированный сливовый сок, который дают, например, женщинам, которые вот при природах, в госпиталях, дают такой вот сок специально. Да, да, можно его. Да. Да. Так Теперь... мы выпиваем значит, этот сок и чистим кишечник, правильно? Совершенно верно. И это где-то до того, как вы выйдете на солнце, uh -huh. вот, нужно очистить как следует кишечник. А чем чище кишечник, тем чище кровь. А как спиртное влияет вот на этот момент? То есть солнце, загар, спиртное, потому что, знаете, многие люди, особенно в России, они отдых как представляют? То есть они пришли на пляж, и они там, собственно говоря, разогреваются, а потом уже загорают. То есть, что вот вы по этому поводу можете сказать? Как взаимодействует солнце, спиртное, там чистый воздух, море? Знаете, вот любое спиртное, включая пиво, да, да, это нагрузка на печень. Конечно, разумеется. И, естественно, печень напрягается, и поджелудочная железа, естественно. И если человек чем-то болен, он еще будет больнее. То есть это только ему во вред. Солнышко усугубляет алкогольное опьянение, правильно я понимаю? Да, да. Как бы... Расслабляется односторонно. Вообще солнечные лучи они расслабляют, анти, анти, антистрессово действуют. Потом, значит, время надо знать, значит, утреннее время хорошо. Допустим, если это где-то полюшен, где-то очень загрязненный воздух, то маленькая польза вообще. Потому что витамин D вообще все солнечные лучи, их 7 да? вот, лучей, инфракрасные, ультрафиолетовые. И так далее. И так вот, э, эти лучи, они не проникают до кожи вашей. Поэтому лучше всего принимать солнечный загар там, где чисто, чистый воздух. Mm -hmm. Так что Словеда это самое лучшее, благоприятное в, в Америке, потому что расстояние между Землей и Солнцем самое короткое. Mm -hmm. Но... И там и солнечные лучи, очень целебные. То есть вот на океан, если, если вот, например, поехать на океан, на пляж, на, фло, на какой-то флоридский пляж, это, в принципе, работает как положительный результат, потому как, ну, во-первых, океан сам по себе, он достаточно чистый, да, и воздух хороший морской. А во-вторых, солнышко там такое правильное. Наверное. Так вот, настолько мы, ну, как бы загрязнены, зашлакованные. И отравлено, что действительно врачи пишут правильно, что Солнце очень вредно. И поэтому я пишу в своей книге, что нужно очень осторожно обращаться с Солнцем. Допустим, после очистки, вот, зная биохимические процессы в крови, в клетке, сначала одну руку Забирать? на Солнце. Потом другую руку. А как это техни технически да. сделать? Я даже вот не представляю. Это под зонечком надо лежать. Смотрите, вот есть существуют вот, гелий-терапевты. Это еще сто лет тому назад они разработали эту схему. М -м -м -м. Это же не моя схема. Как интересно. Вот. Потом две руки, две ноги. Потом туловище, допустим, спину. Потом грудь. А потом уже полностью можно загорать. То есть по частям не давать солнышку все тело облучать сразу, правильно? Да, да, да, для современного человека так. А как да. же это вот, ну, вот технически сделать? То есть сначала э, одеться и там, одну руку высунуть, потом другую, да? Совершенно есть, верно. Потом ноги, то есть а потом полностью уже да. раздеться и принимать. И слепу одеть, знаете. И шляпу, да. да. Вот, хорошую. И даже намочить, может быть, голову так, чтобы не это самое не нагревать ее слишком. А вот есть у нас еще звоночек из Архангельска. Анатолий спрашивает, уважаемый Борис, расскажите, пожалуйста, про глаза и солнце. И как солнце влияет на глаза. Можно ли загорать человеку с плохим зрением и как это делать правильно? Спасибо. Есть такой сайт, веб-сайт. Mm -hmm. создатель.org Создатель.орг.ру В этом значит, сайте, это уже более 20 лет, как один неграмотный человек, шофер под именем Фархад Ата, получил сверху информацию о том, как излечиваются болезни. И его сайт называется «Жизнь без таблеток. И болезни. А неграмотный в смысле не умеющий читать и писать, правильно я понимаю? Нет, просто он был шофером. Так. Ну, грамотно он знал, как писать, читать. Ну, просто шофер был. Я понял. Он неграмотный, да? Ну, то Трайв, есть, нет водитель. образования, да. Да-да-да, я понял. Но по гениальности он выше любого ученого в области здоровья. То есть, ему просто от открылся канал, как бы, да? Да, и С да, он создал систему. В этой системе участвуют четыре вещи. Первое, это он, значит, его ученики издают журналы. Звезда, звезда Вселенной, по-моему. Вот, более ста журналов. Эти журналы, когда ты читаешь, устраняются негативная энергия. И все, что вообще все болезни это негативная энергия. Она насыщается этой негативной энергией, вот. у нас же есть еще тонкие тела. Ну, конечно. Это, кстати, целая отдельная тема. Я думаю, вы нам ее как-нибудь осветите, правильно? Да, совершенно верно. Так вот, читая журналы, вы меняете свое сознание. Не поменя сознание, вы не поменяете свои дурные привычки. Не поменяя дурные привычки, вы никогда не восстановите здоровье. А что значит читая журналы? Эти журналы меняют сознание, они говорят истинно, это оккультная наука, знаете, да? Конечно. И вот он как-то, это оккультная древнюю науку, которая десятки тысяч лет уже существует, перевел как бы на современный язык. А какой, о какой именно оккультной науке мы говорим? Это каббалистика, это что именно? Это эзотерическая наука. Угу, окей. Это парапсихология, да? да? Это над психологией современной. Да, то есть да, выше да. выше парапсихология. Да, я понимаю. Вот. И, так вот он как бы на современный язык, и вот уже, ну, уже вылечилось за 20 лет более 10 миллионов. Конечно. Я лично участвовал, и у меня эти журналы есть, я всю эту формулу, всю это наизусть знал. И были, приехали ученики, он это создал, он мой сам был. Вот. в Казахстане, два часа от Алматы, там было его, как бы он говорит, там это как бы второй Иерусалим, пол земли, там высшие энергии, И действительно, люди приезжают туда со всего мира исцелиться. А от чего он исцеляет, извините еще раз? Имеет значение какая болезнь? Как самогад. Вот. Энергия негативную меняет на положительную, меняется сознание, увеличивается энергия. Вот, у него там чай есть, чай состоит из э, трех элементов, значит, соль, э, черный чай и молоко. А почему не зеленый, почему черный? Ну вот он такая формула сделал. Так. И когда ты читаешь формулу, формулу, это жидкость, это уже не молоко, это не соль, это не чай уже, а это уже... Энергетическая жидкость, которая способна исцелять людей. Ну, а о а формуле вы говорите как о мантре или заклинании, правильно, в данном контексте? Да, а да, как заклинание. Как ты как говоришь, ты, да, да, да. Ты, заряжаешь, ты заряжаешь эту жидкость положительной энергией. И когда ты говоришь это, вот эта энергия, это как бы ну как бы божественная что-либо энергия она заряжает эту жидкость. вы это опционы... на себе? Вы это, имели такой опыт? Конечно, конечно У меня была депрессия в это время страшная, у меня была нейрология знаете, что так, такое? Кисленные ну, да, <связывая> да. боли да, да, да. меня продула <связывая> минеральных источников. и если бы был пистолет, я бы застрелился у меня была такая депрессия так вот, вот эта система вывела меня через неделю уже а вы приехали, наверное, в таком негативе к нему, то есть думали, очередной шарлатан, нет? Нет, нет, я просто знал, я, я в журнале прочитал. А я что сам за журнал? Стал, вот вы постоянно сделал. говорите о каком-то журнале, я никак не могу понять. А что за журнал? А, ну, понимаете, «Звезда Вселенной» называется. Этот журнал продается только в Москве, вот, учениками, через учеников все Так... Вот, ну называется эта система, значит, э, э, так я вы, вы мне задали, я еще не ответил. Да, да, так вот, четвертый элемент этого, этой системы это смотреть на солнце до трех минут, значит глазами. После произнесения формулы вы смотрите спокойно в любое время на солнце, какое бы оно ни было сильное. Я это проверил. Это как бы сверхъестественно получается. Но факт остается фактом. Я смотрел в любое время. А до этого я смотрел на солнце, это уже через сан-йога, индусские значит, эти йоги, они же это древние, да, смотреть на солнце, получать энергию. Да. Вот интересный факт, когда вы загораете, вы принимаете 5% солнечной энергии через кожу. И одновременно вырабатываются эти витамины, жирорастворимые витамины из холостерола. и 95 когда вы смотрите на солнце, то есть через зрачок, вот когда солнце проникает через зрачок, там имеется эпифиз да, такая железа как виноградная да. Середина мозга, да? которая отвечает за а, очень многие вещи, именно даже парапсихологические, ну и вообще за работу всего мозга, на самом деле. Вот, вот такая получается вибрация, да, приоблавляется этот свет на семь разных частей, и эти лучи, один идет прямо на сетчатку глаза и восстанавливает глазное кровообращение. Значит, в степени правильно лечить глазные болезни солнечным светом. И у меня там ролики есть, каждый может послушать. Лечение глаз с солнечными лучами. Вот я знаю, что раньше в старину, в России, даже специально в Домострое есть такой момент, когда детей отправляли на улицу на час. Считалось, что солнышко заходит в глаз, вот Бог Ра заходит в глаз, и в течение часа вот эти лучи правильные, как бы, да, они очищают кровь от всяких бактерий, микробов, и что вот эти солнечные лучи убивают как раз микробы, это правда? Ну, конечно. Это же самый высший антибиотик, антисептик. Вот Дезинфицирует, уничтожает все болезнетворные микро. Так вот, вот Кевин Труда, он в одном из статей написал, что правильное питание солнцем и движение может уничтожить 80% всех заболеваний, включая рак. Ничего себе. Вы же сейчас разрушаете традиционную медицину, вы понимаете, что все врачи мира будут вас тихо ненавидеть за это. Дело в том, что даже если я буду как 24 часа говорить об этом, все равно люди так зомбированы, что они не поверят мне. Я не конкурент. И говорить все равно, это как бы в клетке уже, это зомбированность остается. То есть вас просто вас просто они назовут тихим сумасшедшим и будут дальше продавать свои таблеточки дорогие. Верно, Тяжело, но если один процент поверит, это хорошо. Что такое Нет, понимаете, один волос в супе это много, а один процент от земли это тоже очень много. Ну кто нас слушает? Какой процент? Ну сейчас человек 400 Ну один процент сколько это будет? Ну нет, 1% земли не слушает сейчас. Но 400 человек послушают, 200 примут к сведению, 100 попробуют, а 50, возможно, излечатся. Так что все равно не зря мы это все делаем. А если они поверят, у них нет знаний, как начинать? Они у вас книжечку приобретут и будут знать. Да, это пожалуйста. Это свободно, это можно и практически нет никаких запретов. Каждый может продавать, да? Да. Хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что вы находитесь в прямом эфире радиостанции «Сангейтс». С нами замечательный доктор, врач интернет медицины, профессор доктор Увайдов, Борис Увайдов, и наш прямой телефон 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, в эфир, присылайте нам смс на этот же номер, пишите в скайпе, как вы замечательно пишете, уважаемые друзья, и задавайте нашему прекрасному доктору, и очень, кстати, вот как сказать, Смарт по-русски, очень продвинутому доктору, который на своей жизни доказал, с помощью своей жизни доказал, что все его постулаты и формулы работают. Итак, хочу спросить у вас, Борис: а вот эта формула, которую постоянно говорите, которая превращает чай в целебное как бы зелье, что это за формула такая? Вы поведаете нам? Или это нужно читать? А, я могу на Иисус вам произнести ее. Так, давайте а.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 Айя Аля. Вот эта формула, она, она как бы расшифровывается. Значит, это а, Фархатата, это его имя. Нина она это его жены. Значит, число 8, это их, их семья вся. Работает на исцелении. Вот. Вся их семья. Mm -hmm. Вот. А, а, значит, 37, это рождение, год рождения его. 40 это год рождения его жены. Аля ляза — вселенная. Если у нас вселенная, если вселенная на вселенной — это есть вселенная. Аля вселенная. Вселенная — это выше над уровнем вселенной. Вот эта энергия как бы открывается, и когда вы говорите, это как бы заклинание, да, э, вот эта энергия наполняет и энергизирует вот эту жидкость. Уже. Чай, молоко, соль. Когда вы вот, говорите эту формулу, вы по, по часовой стрелке. По часовой стрелке э, вырабатывает положительную энергию. Прочите часовой стрелки, наоборот. Так вот, болезни — это и есть отрицательная энергия. Это и есть страх, это и есть волнение. Неразрешенные проблемы. Это какие-то, ну, допустим, любые вот отрицательные эмоции. Да? Mm -hmm. вот не только страх, а ненависть, злоба, зависть. Это все отрицательные энергии. И когда эта отрицательная энергия входит в наши клетки, получается всякие болезни, включая рак. Кстати, вот рак груди вот у женщин. Да? Mm -hmm. Это обида. Вот, это обида, зависть и непрощенные. Э, какие-то э, э, эксцессы, mm -hmm. это ненависть. Вот. 50% уже доказано, что рак это и есть агрессивная энергия. То есть, если человек живет спокойной, доброй жизнью, радуется этому миру и несет свет, он никогда не заболеет раком, правильно я понимаю? Да, один учёный написал книгу «Счастливые люди мало болеют раком или не болеют раком». То есть, ну, рак это кармическое вообще заболевание, это же, ну, как бы, не просто так рак заработать совершенно. Есть, рак, все, это есть разные причины. причины, я там рассказываю, все, всякие причины. Есть физиологические причины, есть психологические причины. Есть энергетические причины. Разные причины все А еще вопрос. Если вот заклинание написать самостоятельно, то есть, если не брать вот эту формулу, а составить по смыслу, например, самостоятельно, то есть оно будет работать в таком варианте? Как, да, это когда вы читаете землян, любая жидкость. Так. воду, да? Вот. Это Она... очень полезная информация. А... Борис, спасибо. Ну, говорите, говорите. Вот, вот эта да. вода записывает, как да. все на пленку. Любую информацию. И, И когда вы ее пьете, эта информация, с этой энергии или положительно отрицательно, работает mm -hmm. или на здоровье, mm -hmm. или против. Поэтому воду нам нельзя покупать в магазинах. Почему? Потому, Потому что, что даже мысли записывает вода. Да. Я как говорил тот раз, надо или прокипятить воду, или заморозить ее. Помните? Да, да, да. И ни в коем случае не смотреть телевизор, там, грубо говоря, с бокалом вина, пива, там, или просто чтобы перед телевизором стояла вода, которую потом упьем. Ну да. Это же все информация, правильно я понимаю? Конечно, информация. Все записывается. Ну, и эта агрессия, она будет, будет у вас в, пилетрах, в корабли. Ну, я вот даже проводил эксперимент, я сам занимаюсь эзотерикой, 20 лет, может быть немного, но вот есть у меня такой эксперимент, я проводил эксперимент, включал фильм ужасов и включал богослужение христианское на два экрана с одного компьютера и ставил две вазы с водой. И вот там, где фильм ужасов шел, покупал два одинаковых цветка две одинаковые розы абсолютно в одном магазине из одного как бы ну э, из одного букета и ставил потом эти розы одну вот в воду которая просмотрела фильм ужасов а, друг, а другую розу ставил туда где было христианское церковное богослужение я вам хочу сказать роза которая фильм ужасов э, как бы впитывала через воду она имела деформацию она не просто завяла она как э, уродливой стала то есть там э, листья стали гнить то есть ну было видно, что есть конкретное воздействие. А там, где была вода заряжена богослужением, эта роза постояла неделю. То есть, вот такой эксперимент я лично сам проводил. Я бы даже записывал на видео. То есть, чтобы если люди будут говорить, что я выдумываю, у меня есть э, что показать им. Вот в чем дело. Да, да в общем-то, это уже доказано в эзотерике, да. вот, звуками силу. Конечно. Вот, вот вы говорите, и вода записывается. Не только звук, а и картинка тоже. Вода же снимает и картинку. Совершенно верно. Вода снимает и картинку. Вот, вот это японский учеб, это доказал. Силы воды. А вот э, Там, где любовь, там где, воды, э, вот. а там, там, где эмоции, кристаллы воды красивые. А там, где, допустим, проклятие, там, где всякая отрицательная энергия идет, да. Угу. Там очень некрасивые кристаллы воды. Вот эти красивые кристаллы воды напоминают э, снежинку угу. природной. Кристаллическая решетка в э, форме снежинки. Нет, да. Поэтому люди должны разодноваться и понимать, что, э, значит, жизнь и смерть на кончике языка. Это у меня есть. Я записал ролик один, да. да. Это бибейская: Жизнь и смерть на кончике языка. Не <связывается> только что ты говоришь, как ты говоришь, зависит твоя жизнь, будущее. То есть мы программируем свою жизнь сами. Шер, вот вы говорите, а там <связывается> где-то записывается, да? В стеротосфере. И вот это получается звуковое притяжение. Равное притягивает равное, равное кует равное. Вот как вы думаете, вот, так и получится ваша судьба. Я вам как? Полите, я получится. вам даже пример приведу. Вот у меня есть один знакомый, постоянно жалуется на жизнь. Вроде все у него хорошо, а вот он жалуется, жалуется. И знаете, вот на что он жалуется, то он всю дорогу и имеет. А есть другой человек, он может быть не такой состоятельный, как тот, который жалуется, но он говорит, у меня все хорошо, у меня все замечательно, я счастлив. И знаете, он счастлив, независимо от того, что вокруг него происходит. Как-то вот все обходит его стороной. И я да, я сделал такой вывод сам для себя и хочу нашим уважаемым радиослушателям тоже сказать что господа будьте счастливы говорите приятные вещи распространяйте благопристойную ауру вокруг себя то есть и тогда вы сами будете здоровы и красивы и молоды и счастливы правильно борис совершенно Владимир, Владимир, хочу делать заключение да, еще да, да да да есть заключение Конечно. человек есть то что он думает в сердце своем вот правильно да вот даже. как ты думаешь, так и будет его жизнь. Если он жалуется, он будет постоянно жаловаться, и это будет только накапливаться, его жалобы, будут увеличиваться. А как поступить в этом деле? Надо ему дать гипноз, поменять ему мышление, uh -huh. вот эту коробку, как компьютер, знаете. Программу поменять, Программа. Я этим занимаюсь, стопроцентный успех. Если, Если только человек в трассе, я меняю ему компьютер, многому, который ему мешает жить и радоваться. То есть вы программист походу, вы переписываете его? Совершенно, Совершенно верно. Я стираю. Вот, я стираю. вот допустим даже сиран, да. Да. Сиран не а, да, да, да, по, по всему. всему. Да, да. Конечно. Я, допустим, это, да, конечно. я, допустим, это я просто взял от других ученых, да? американских. То есть вы это адаптировали в свою практику? Да. Америк я переписывал, так как, как они, они говорили, говорить. значит, говорящему трансе, что это ошибка, никакого рака, рака у вас нет, вы здоровый человек, наслаждаетесь жизнью и все, его сам организм может победить рак. И вы видели такие вот, ну, реальные исцеления, когда да, совершенно верно, я в Мексике, в Мексике этим занимался. Да. И работал. что, реально клетки рака они куда-то уходили? Какая стадия рака была? Ну, ну разные, разные. разные. Значит, да. смотрите, когда, когда человек знает рак, вы... как и вра врач, когда, допустим, скажет, да, у вас рак через э, полгода вы умрете и да так, так, так далее, если он вещь, да. это, это будет, будет работать, работать уже, компьютер отключился, ровно через 6 месяцев потом умрет. Ну да. Что бы он ни делал, что бы он ни принимал, ну, надо да? это да? как бы вот Под это вот убрать. Понимаете, поскольку компьютер включил программу на смерть. И да. если не сотрешь эту программу, это как взрыв, да, получается? Угу. Механизм, взрывной. Вот. Если это не уберешь, никакие лекарства, лекарства не помогут, ничего не поможет. Вот поэтому надо поменять как бы сознание, да, вот, вот это парада, да. для да. того, чтобы восстановить здоровье. Вот так вот. От любой болезни. То есть, грубо говоря, если человек на позитиве, если человек верит, что он победит эту болезнь там, с Божьей помощью, или веруя в себя, или каким-то еще образом, то у организма есть шанс на выздоровление. То есть вы хотите сказать, что нету безнадежно больных, есть просто отравленное и неправильное сознание, и искореженное средством массовой информации и мировосприятие. Я правильно понимаю? Блют из-за Ну, конечно. Что но мы видим, то мы есть. правильно бьет, но неправильно, неправильно ведет себя, вот. Естественно, вот. Естественно, все это можно восстановить. А лучше всего не болеть. Воспитывать, воспитывать правильно детей с самого начала. Конечно. У нас последний вопрос, Борис, и мы будем уже потихонечку закругляться. Вопрос: Дина из Казани беспокоит. Уважаемый Борис, очень интересная передача. Расскажите, пожалуйста, про вспышки на Солнце. Это вредно и какая защита? Вот такой вопрос. Приреченные солнце естественно на него на солнце. То есть вспышки на солнце, когда происходит эта активность, это вредно, правильно я понимаю? Вредно, да. Но это время, это не всегда случаи, да. Ну я знаю, что в Индии наоборот люди прятались, то есть не то что прятались, а вообще, то есть там читали мантры, они считали, что это плохо очень, и они не выходили на солнце, не вели никакую активность во время вспышек на солнце, правильно? А а прав... Прав... то есть это вредно иными словами лучше когда вспыш... вспышки на солнце вот, передают по телевизору лучше под солнышко не попадать 8. 8. замечательно Хорошо, Борис, огромное вам спасибо за сегодняшнее, очень глубокое, как всегда, и правильное интервью, потому что тот багаж знаний, накопленный вами за долгие-долгие годы, он, конечно, отягощает и, собственно говоря, радует нас тем, что очень многие вещи, наверное, все из того, что вы говорите, они проверены, и спорить с вами сложно, я думаю, не нужно, а лучше приобретать ваши книжки и слушать ваши интервью-выступления на нашем радио Сангейтс, а также э, в средствах массовых в средствах средствах массовой информации например на ютьюбе у вас я знаю тысячи роликов вот ну и если у наших уважаемых э, радиослушателей есть какие-то вопросы вы всегда можете нам позвонить по телефону 847 226 9956 или зайти на наш веб-сайт э, sun либо же найти нас в фейсбуке Сангейтс Радио и написать нам какие-то вопросы и мы обязательно в следующей передаче в это же время каждую неделю передадим борису эти вопросы и он я думаю с удовольствием на них вам ответит спасибо борис огромное за это замечательное интервью еще раз напомню с нами был борис увальд увальдов человек очень глубоких знаний практик я бы сказал именно практик вот которые с удовольствием делятся своими познаниями и открытиями которые клинически проверены не побоюсь этого слова на людях вот с нами Спасибо всем огромное. Спасибо Борис, радиостанция Сангейт. С вами был Владимир Гершанов. До новых встреч. Благодарю. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.